Это с вами я, мистер Ильичик. И сегодня я покажу, как скачать мод на Мерседес. Это автоматическая установка. Для этого, установки вам понравится сам этот мод и программа Open 4. Вот, также вам что? Вам больше ничего не понадобится. Также у нее есть тюнинг. Нажимаем загрузить. Я уже это скачал. Нажимаем показать в папке. А, да. Загружаю. Нажимаем кнопочку загрузить. Старт безопасно. Абсолютно ссылку на него я оставлю в описании. Вот, нажимаем Показать в папке. Вот, открываем этот архив. Заходим в Mercedes MG и кидаем вот этот файлик сюда. Больше нам ничего не нужно. Все. И переходим в нашу программку Open 4 или OpenIV. Думаю, сейчас вам не предоставит никаких там трудностей. Заходим в неё и у нас есть разные игры. Выбираем вот, Grand Theft Auto Files и Windows. Выбирайте свою операционную систему. Может у вас PS, может у вас PS сейчас сделать, но, наверное, нет. Мышь всего Windows. Все у нас загрузилось. Обязательно нажимаем вкладку редактирования, да? И у вас здесь ничего не будет установлено. У вас и менеджер заходим. И у вас здесь будет все удалено. Нужно нажать просто установить и всё. Значит, модель просто не будет работать. Потом мы, мы заходим в инструменты, Пакетч Инсталлер, обязательно нажмите редактирование, AirMod Customs, открываем. Вот наш файлик, который мы распаковали. Нажимаем, видите, наша моделька появилась в машине. Нажимаем установить, папку мод, <coughs> установить. Все, ждем пока установка закончится, не нажимаем запустить. Нажимаем закрыть, выключаем редактирование и закрываем Open 4. Теперь мы переходим в GTA 5. Давайте я пока поставлю на паузу. Ах, нет, давайте все-таки запокажу. Переходим в нашу GTA 5 и я вам покажу, как же заспаунить. Вот, у меня появилась вот такая вот... Немножко. Все, заходим, ждем, пока у нас запустится. Вот у нас запустилась наша GTA. <таспорта> Все, пока она запустит, Также не забывайте подписываться на канал, ставите лайки. Вот. Ссылка на данный, как всегда, будет в описании. Ребят, не хочу вас задерживать просто сильно. А. Не знаю, как -то... что -то здесь, похоже, не на паузу. Да. FPS у меня, конечно, немного в GTA, вот, в сюжетный режим, это работает так и на лицензии, так, так и на, на пиратке. У меня пиратка от 7, э, это, короче, такой типа лаванчер, он сливает Зуман... не в версии, а, короче, пиратки сливает. Э, вот, э, что я вам скажу, э, работает на всех, если наберете... 3 лайка под этим видео или хотя бы напишите комменту, что, что вы хотите, например, там э, что-то другое. тогда мы с вами, ребята, я сниму тутор, как скачать, сохранение на GTA 5, потом, как скачать Адон машину. У нас пока загружает сюжетный режим. Э, ребята, я прошел GTA 5 на 81%. Конечно жестко. Пишите в комменты, насколько процентов вы прошли. Также забывайте подписаться на канал, ставить лайки. Вот. Ребят, также есть здесь другие моды. Ламбарджини, аддон. Вообще, зачем посмотреть, если ойф? Ойф нету, значит, не У Ойф автоустановки очень мало. Еще есть реплэсс. Установку, но там надо еще какое-что поделать. Вот, видите, ОИВ должно быть обязательно, чтобы спокойно там все сделать. Все, ребята загружаются пока что. Они, больше понимают, что-то долго загружаются, а пока быстро перемотать. Вот. Потому что я не знаю, как здесь ставить на паузу ОБС. У я смотрел на настройках там. Подскажите в комментах, пожалуйста. Расширенные, смотрите, горячие клавиши. У нас только начать запись и остановить запись. Видите, здесь нельзя поставить на паузу. Что, здесь какой-то есть быстрый переход, а бы резко. Не знаю, короче, ребят, что это вообще значит? Все, ребята, наша игра спустилась. Так, э, давайте сразу переключим. Не обращайте внимания на ТВ. Да, ребят, короче, давайте переключимся на карты. на Майкла. И сейчас я вам покажу. Не обращайте ну, вот на правую нижнюю углу, на иконку Ладин. Ну, на да, Ладин. Модель это editor для моих видео. Вот все, Маку. Он в своем особняке отдыхает. Дома у всех, наверное. Где-то... Вот, смотрите, давайте выйдем на улицу, я вам все покажу. Все, смотрите. Еще вам нужно скачать скрипку Huck 5, если у нас есть. Ну, думаю половина есть, ребят, я вам не сказать, извините. Давайте сначала сделаю время, вот так вот, и нажимаете бенку Officer, Bengals Spawner, и ищите там супер машину, а, можно просто, просто вести код, но я не люблю вводить код, потому что меня что-то начинает влагать, когда так, и ищите здесь, спорт, Сейчас вам покажу, вот, GT63SP. Вот такая машина. Вот мы установили машину с автоматической автомобиль. Ребят, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. С вами был я, Мис Также, ребята, ее новым закинуть Так. Короче, смотрите, ребята, мы можем затюнить его вот таким способом. А, переходим в наш Венкос Аудиус, выходим в меню кастомс и автоапгрейд. Как видите, она а тюнит как спокойно. А, ребята, я... если хотите, если хотите посмотреть, как скачать по 5, тоже пишите в комменты, я сделал tutorial, Там ничего сложного вообще нету. Вот, вот такая вот ламба. Ой, мерз. Прикольно тачка. Что ж, ребят, ну вам раз.